Доброго времени суток, друзья. Я нахожусь в новом госпитале Ляфе города Валенсии на стоянке такси. Вот. Но что меня привлекло внимание? Это этот велосипед. И что я хочу рассказать? Хозяин этого велосипеда сделал... Очень большие такие Предосторожности чтобы у него не украли этот велосипед Я же рассмеялся Но все таки это реальность И действительность Поэтому я хочу показать Значит смотрите Чтоб не стырили сидушку Парень здесь Присоединил То есть к раме Да Повесил замочек То есть у него не стырят сидушку так дальше мы идем что тут у парня есть Ага. дальше то есть чтобы не стырили у него колесо парень присоединил тоже вот этот вот канатик железненький тросик называется тоже колесу присоединил у него не стырил, а помимо этого он еще да, присоединил да, трос да, да. к самой раме, то есть у него получается H3, H3 троса он педалага присоединил, чтобы у него не стырили велосипед, но это реальность, то есть видимо он уже натерпелся что у него с велосипедами было. И, то есть, он решил вот так вот реагировать. То есть, сохранять свою собственность. Ну, вот это вот у нас такая реальность. Ну, ладно. Вот это, что я хотел вам показать. Еще что-то интересное увижу по дороге. Обязательно вам расскажу и покажу. Всех благ вам, всего хорошего. Ну и не забывайте, кому-то нужно будет такси с русскоговорящим водителем, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда приедем и вас обслужим. Всех благ! Да, дорогие друзья, а тут еще получился такой момент, что я не опубликовал вовремя первый ролик. И тут в дополнение еще. Смотрите, тут еще один парень припарковался. Вернее, поставил свой велосипед. И вот смотрите. Этот вообще превзошел все мои ожидания. Значит, он прикрепил вот таким замком раму и колесо Тросиком Обезопасил свое сиденье, Тоже прикрепил И колесо Он прикрепил тоже стальным тросиком К раме Вот так Вот такие шедевры можно увидеть То есть видимо Ребята уже натерпелись Воровали у них часто велосипеды Вот такие шедевры Попадаются По дороге ну а теперь все. Всего хорошего.